Привет! Я думаю, вы не раз видели картинки, на которых показано ожидание и реальность. Такие картинки показывают обычно сравнение, то есть контраст, что пообещали клиенту, что ему нарисовали, якобы то, что он должен получить и что он получил на самом деле в реальности. Вот в этом видео мы и поговорим об ожиданиях, а именно о завышенных ожиданиях. В большинстве, в большинстве своем эту проблему создает, конечно, маркетинг, но также и клиент может в этом поучаствовать, и мы это тоже немножко рассмотрим и также мы посмотрим самое главное что в случае с завышенными ожиданиями как правило проигрывают две стороны маркетологи то есть сама компания которая предлагает какой-то продукт и клиент который этот продукт покупает и вот об этом всем подробно далее Синдром завышенных ожиданий, это понятие выделяется в психологии, это отклонение психологического характера, которое выражается через непомерные требования, либо завышенные ожидания относительно себя самого, либо относительно чего-то внешнего, например, относительно окружающих. В этом видео мы будем рассматривать эту тему завышенных ожиданий только с точки зрения маркетинга, то есть мы будем говорить о завышенных ожиданиях относительно товара, либо услуг. Первое, где эта проблема проявляется очень ярко это услуги И здесь нужно остановиться подробнее. Дело в том, что услуга очень сильно отличается от физического товара, ее нельзя попробовать пощупать, протестировать. Услуга это вообще некий сложный процесс, там могут быть задействованы люди, задействовано оборудование, какие-то процедуры, услуга может быть растянута во времени И что самое главное качество услуги мы можем оценить только после того того, вот, как нам ее полностью оказали уже в самом конце. Вот, когда мы прошли весь курс обучения, мы только после этого можем сказать, какого качества был, допустим, этот тренинг. Только в самом конце. Пока мы не пройдем курс лечения, мы не можем сказать, какого качества были медицинские услуги. Мы можем это сделать только в самом конце. И здесь самое важное. Когда мы покупаем услугу, мы покупаем всего лишь обещание некого конечного результата. И больше ничего. И обещать, как вы понимаете, можно все что угодно. Чем, собственно, и пользуется маркетинг. То есть в услугах идеальная среда для создания завышенных ожиданий. И это и делает маркетинг в своих рекламных коммуникациях. Второе, где мы можем столкнуться с завышенными ожиданиями, это тогда, когда мы покупаем физический товар, но при этом с ним непосредственно не взаимодействуем. То есть у нас нет возможности его попробовать, пощупать, протестировать и так далее. А для сегодняшнего дня это очень актуально, потому что продажи активно перешли в онлайн формат. И вот когда мы покупаем в онлайн магазине некий товар, мы на самом деле покупаем не товар, мы покупаем всего лишь некое представление об этом товаре которая сложилась у нас на основании полученной информации то есть на сайте в интернет-магазине нам дают какую-то информацию это может быть фотография этого товара да и у нас складывается какое-то визуальное впечатление это может быть описание то есть мы читаем их характеристики из чего состоит размеры и так далее мы можем смотреть какие-то поясняющие видео и на основании этой информации у нас складывается какая-то картинка в голове но что это на самом деле мы не знаем и узнаем только тогда, когда уже получим товар на руки. Теперь э, следующий вопрос, логичный абсолютно. А зачем маркетингу искажать картинку? Ответ найти несложно, высокая конкуренция, нужны продажи. И делается это именно для того, чтобы увеличить продажи, то есть для стимулирования продаж. Если говорить об услугах, то одна из сфер, где это очень ярко видно, это именно сфера обучения. Вот сегодня очень много тренингов, семинаров, которые обещают буквально чудеса. То есть там могут научиться зарабатывать деньги, при этом ничего не делать, изменить можно свою жизнь буквально за три дня и так далее. Вот это вот самая такая яркая сфера, где можно наблюдать, как завышаются ожидания. Почему в услугах это делается очень активно? Потому что услуга... Как я уже говорила, это некий сложный процесс. И за услугу, если честно, очень тяжело вернуть деньги, потому что очень сложно потом доказать, что вам поставили не то качество услуги. Если вы хотите немножко более подробно разобраться с этой темой, у меня на YouTube-канале есть отдельное видео. Ссылочка будет появится вот где-то вот здесь и также еще будет в описании. Теперь дальше. Если мы говорим о физическом товаре, здесь тоже можно исказить картинку специально, то есть правильно снять фотографию, как-то скрыть какие-то характеристики, может быть, о них не упомянуть, то есть завуалировать что-то. Для чего? Для того, чтобы клиент на что-то не обратил внимания и расчет идет на то, что клиент просто не захочет заморачиваться потом, заморачиваться с возвратом денег, с возвратом товара и так далее. Маркетинга ответственность никто не снимает, но может быть ситуация, когда искажения либо вот завышенные ожидания, они были сформированы именно на стороне самого клиента. То есть люди в силу своих каких-то убеждений, своего опыта, индивидуальных причин могут сами что-то допридумывать, дорисовать, дофантазировать. И таким образом в своей голове они создают некое представление о продукте, который нереален и которого нету на самом деле. И какая из всего этого получается проблема? А проблема в том, что рано или поздно человек, либо клиент, он столкнется с реальным продуктом, и здесь может э, будет иметь место разрыв между ожиданиями и тем, как этот продукт будет восприниматься клиентом. Причем здесь есть тонкий момент: именно разрыв между ожиданием и нереальным продуктом, а именно воспринимаемым продуктом, то есть тем, как продукт будет восприниматься клиентом, потому что если мы говорим особенно об услуге, а это сложный продукт. Здесь все восприятие будет идти через призму неких убеждений, ценностей самого клиента. И теперь, если продолжать эту тему дальше, то когда изначально картинка была искажена, а ожидания завышены, получается, что поставить продукт, то есть товар либо услугу хорошего качества практически невозможно, потому что клиент изначально ждал нечто другое. И неважно, на какой стороне эта проблема была сформирована, допустим, на стороне клиента, либо на стороне маркетинга. Если это сделал маркетинг, то он так или иначе, свое получит, потому что в этом случае будет недовольный клиент, которым будет как-то возмущаться, это могут быть негативные отзывы, он может требовать возврата денег, будут какие-то возмущения, и или самый безобидный вариант, который может быть в этом случае, это когда клиент просто промолчит, он ничего не скажет, но он при этом больше никогда ничего не купит. О повторных продажах здесь естественно речь не идет. Если эти искажения, завышенные ожидания были настоящие, стороне клиента это все равно ничего не меняет, потому что маркетинг в этом случае все равно получит своего, то есть он получит своего недовольного клиента. Но эта ситуация, если честно, имеет место быть намного реже. В большей степени завышенные ожидания, искажения, они формируются все-таки самим маркетингом. И теперь, если раскрутить эту тему еще немножко глубже, когда есть завышенные ожидание, то, как правило, может у человека, у клиента формироваться такой неправильный настрой относительно того, что будет дальше. И когда он сталкивается в конечном итоге с реальным продуктом, он, исходя из того, что настрой изначально был неправильный, он может очень быстро потерять мотивацию. Или это может ему мешать воспринимать абсолютно нормально хороший продукт, допустим, среднего качества. Но ну, если так ближе, на например, допустим, тренинг хорошего, среднего качества, где нормальный контент, где можно реально получить результат, только нужно заниматься, уделить этому время и так далее. Но клиент из-за того, что он был изначально настроен на другое, потому что ему не обещали, что все будет легко, результат будет за неделю, он очень быстро потерял мотивацию, он очень быстро все забросил и в конечном итоге не смог получить пользу от того продукта, от которого эту пользу получить можно было бы если бы не было вот этих вот изначально завышенных ожиданий и неправильного вот такого настроя но еще если взять пример допустим туристические услуги тут тоже есть где разгуляться можно с целью продать очень яркие картинки нарисовать как, как где-то хорошо там обрисовать райское наслаждение и так далее и клиент формирует у себя в голове какую-то нереальную картинку и когда он едет в нормально организованный тур где все хорошо, где никаких проблем нет. Он, исходя из вот этих вот завышенных своих ожиданий, начинает придираться к мелочам, ждать чего-то нереального, он может начать требовать там обеспечить ему хорошую погоду. И в конечном итоге он не может э, насладиться той услугой, которую он купил. Он не может получить, допустим, удовольствие от отпуска, либо от какой-то поездки. Вот, собственно, вот в этом вот и кроется проблема. Короче, маркетологам есть над чем подумать. Я думаю, что идеи уже у вас. Или если на это, на это все смотреть с точки зрения клиента, то здесь один хороший совет. Когда мы начинаем что-то, особенно если это касается, допустим, услуг, таких как обучение, допустим, занятия спортом, то есть услуг там, где ответственность за результат частично или даже в большей степени лежит на стороне клиента. Так вот здесь очень полезно снизить планку своих ожиданий. Лучше потом получить больше, лучше потом пусть это будет приятным бонусом и таким хорошим, хорошим сюрпризом, и это будет мотивация двигаться дальше, но не завышать ожидания. И брать вот эту вот ответственность отношения ожиданий, брать на свою сторону, потому что маркетологи, скорее всего, не поменяются, маркетологам ставят задачу продать, а вот этот вот метод приукрасить, завысить ожидания, люди на него ведутся, и он очень хорошо работает для стимулирования продаж. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной. Если вам понравилась вот эта тема, ищите в описании к этому видео ссылочки на другие видео, которые тоже раскрывают эту тему. Возможно, вам это будет интересно. Ставьте лайк обязательно, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!